50 штатов страха. Миннесота. Остров серого облака. Ау! Эй, я не могу выйти. Это не смешно, понятно? Парни! Ау! Ау! Эй! Эй-эй-эй! Открой! Выпусти меня! Она заперта, чувак, не могу! Так достань ключ! Ключ? А где ключ-то, блин? Серьезно, Эшли, ну как-нибудь вытащи меня отсюда уже! Тихо-тихо-тихо! Эшли! Слушай, я сейчас, я скоро вернусь. Посиди там. Нет, не оставляй меня! Не оставляй меня! Эшли, не оставляй меня! Эшли! Эшли, что происходит? Эшли, в чем дело, чувак? Ну, открой дверь! О, господи, блин! Твою мать! Ну, давай уже! Эй, что происходит? Что? Вот чёрт! Так, отойди! Быстрее, блин! Ты охренел? Ты что, убил ее? Так... А где Робби? Ну, глаза. Где Робби? О, Чёрт! Парни, давайте убираться отсюда! Черный ход. Черный ход. Да, ладно, только я почти не вижу. Быстро, быстро, бежим, бежим! О, черт! На, вперед! Стоп, стоп, стоп, что? Что? Что это за звук? О, черт! Так, бежим! Бежим, бежим, бежим, бежим! О, блин. Так. Эй! Эй! Чрт! Пожалуйста! Какого хрена вы стоите? По... Вы должны нас увезти! Нет! Пожалуйста, откройте дверь! Не, мне проблемы не нужны! Да они же убьют нас! Нет, нет, нет! Это еще что? Так, идем, идем, идем! Вы что там задумали? Э! Вылезайте! Да они! Нет, нет! Вперед! Газуй! Как это все понимать? Это долгая история. Просто, скорее, увезите нас с этого поганого острова. Все в порядке. Я сейчас это сниму. Ладно? Давай, давай. Сейчас. Все будет хорошо. Теперь нам нечего бояться. Что, Что? за хрень? Да. Какого хрена? А э, перестань! Господи! Ты сука! Твою мать! И она просто спрыгнула. Какая интересная история. Вы видели его тело? Думаете, я его так? Все случилось так, как я сказал. И Если не верите, мне глубоко насрать. Либо отпустите меня, либо я звоню своему адвокату. Сядьте на место, мистер Линстрон. Что это вообще за тварь была? Никто не знает. Тут каждый раз по-разному. В основном это демоны. Они попадают сюда одним путем. Первые поселенцы на острове добывали известняк, и шахта провалилась в какой-то проход. Периодически оттуда прет всякая нечисть. Как бы то ни было, жители Серого Облака вроде как считают себя хранителями. Даже воинами. Они убивали монстров с тех пор и до сегодняшней ночи, пока вы с парнями не отпустили ту тварь. Что вы несете? Монстры? Проходы? Вы говорили кому-то о случившемся? Своей жене, дочери, еще кому-то. Нет, конечно, господи! Я сразу приехал сюда, к вам! А что? Последнее, что нам нужно, это лишнее внимание посторонних. Поэтому мы должны хранить врата.